друзья, подписчики и гости нашего канала. Сейчас я вам представляю новую опять песню, дебют песни, безусловно. Слушайте, наслаждайтесь впечатлениями и так далее. Итак, новые... Для вас, мои хорошие, полети. Стало в городе зимой Уже не так привычно Город выглядит зимой совсем другим А за городом белым-белом отлично Эпизоды них красочных картин. Для сравнения возьмем наши дороги Городские тротуары, сковеры, площади, дворы. Зимнюю всю красоту Песком и солью очернили. В городе зима уже не той поры. А за городом белым Бело красуются березы, Не отцом со белый снег слепит глаза. Красоту еще добавили морозы, Небо чистое, как в сказке береза. А за городом белым Бело красуются березы, Не отзыв со белый снег слепит глаза. Красоту еще там помели морозы Небо чистое, как в сказке вижу Затем сказкой по вас Выезжаю я за город Посмотри на зимнюю всю красоту, Где не тронута природа. Посмотреть на все есть повод На березы и ели сосны, чтоб слипу Ни город, ни охота, Что-то брезная картина Люди в масках и кругом Везде черно И довольно все несносно Я бегу от карантина чистота где и кругом И лыбь а за городом белый, белокрасуются березы, Не отсутся белый снег, слепит глаза. К красоту еще добавили морозы, Небо чистое, как в сказке, береза. А за городом белый, белокрасуются березы, Не отсутся белый снег цветит глаза, красоту еще добавили на розовый Небо чистое, как в сказке, небо А за городом белый, белый красуются березы, и селился, не отцом все белый снег свепить глаза, Красоту еще добавили на Небо чистое, как рассказки, Димза.